Больше всего, о чем мы не любим слушать, это о своих заблуждениях. Да, если мы можем говорить о себе все, что угодно, но другим это не позволим. Особенно если они нам говорят правду о наших заблуждениях а это вообще труба. Вот. Речь пойдет о соде. И я сталкиваюсь с этим регулярно я записывал видео на этот счет. И очень много есть утверждений: то, что сода щелочная, она там чего-то помогает и как этим пользоваться. Очень многие люди рад лечат этим. Вот. Я думаю, что пока мы с этим не разберемся сами, то всегда будут такие случаи, потому что люди, которые допились до кровавого поноса и потом пишут об этом, большинство из них не выставляет видео свое в интернет, но мне пишут. Вот. Я не буду их приводить, вы можете найти называется видео сода щелочная вот здесь можете посмотреть этот ролик и там многие есть люди которые писали о том до чего привело их употребление соды в качестве лекарства и в качестве оздоровления вот и каждый раз когда я вижу когда новые ролики выходят а они выходят вот ролик на ютюбе который набрал больше 88 тысяч просмотров полторы тысячи лайков как видите и это то видео, которое посмотрев, люди будут использовать, потому что они считают это правильным. Используют для здоровья, как советует этот молодой человек, соду. Но это можно пить, это реально можно пить, то есть вот нормально проглатывается. А вот в третьем стакане мы будем растворять соду в кипятке, и вы увидите химическую реакцию, в результате которой как раз и получается щелочной раствор. И люди уверяют, что сода щелочная, что она помогает. Вот так мы готовим правильный щелочной раствор. Для знатоков химии, сейчас внизу экрана вы увидите формулу, в результате которой получился этот раствор. Ху, люди, а лишь бы набрехать. И как она помогает рассказывать, и как ее пользоваться? Вот именно этот щелочной раствор и надо пить то я понимаю, что пока человек сам не разберется, потому что когда человек уже допился до кровавого поноса, то тогда он уже начинает думать, как я повелся. Тогда он начинает разбираться. Но я предпочитаю все-таки заранее разбираться, да? Чтобы не было этого, как я повелся. Потому что напоминает анекдот про лошадь. Старый анекдот был. Расскажу. Волк поймал лошадь в лесу и говорит, я тебя съем. Лошадь говорит, не ешь меня, я такая молодая, даже под седлом еще не была. Волк говорит, не, я голодный, так что готовься. Она говорит, ну, ты хоть одно желание-то исполни, хоть перед смертью. Говорит, ну-ка, давай, если легкое, не, не, не долгое, потому что я очень голодный. Она говорит, да, не, не, не сложное. У меня там кузнец меня под, подковал, вот. А на, на копыте что-то там написано подковит. Ну, я посмотреть не могу, посмотри, пожалуйста. Волк наклонился, она ему копытом как дала в лоб, он упал, она ускакала. Волк встает говорит, и говорит, как я повелся, я же не грамотный. Так вот эти люди, которые столкнулись с этой проблемой, они потом тоже спрашивают, как же я повелся, я же грамотный, есть же интернет, можно было прочитать, можно было понять. Вот сегодня об этом я немножко расскажу, покажу, чтобы хотя бы знать, как проверять. Потому что то, что в интернете, ну, приходится верить на слово. Если вы верите на слово, то пользуйтесь. Как всегда, я проведу эксперимент, и вы сможете сами понять, как это работает. Ну и кое-что расскажу из того, что я знаю об этом. Для того, чтобы проверить, становится ли сода щелочной, если в нее добавить кипяток, нам понадобится три стакана, сода, показатель щелочного баланса в цвете, ну и, конечно же, лакмусовая жидкость, без которой все мои утверждения о том, какая сода щелочная, будут голословны. Ну и кипяченая вода, крутой кипяток, чайник поставим, Кипятиться и начнем. Распечатаем коробку. Вот новая коробка. здесь будет вода простая добавляем простой воды Сейчас вода закипит, вот она кипит, видите реакция размешиваем и добавляем педалатмусовую жидкость размешиваем Практически во всех она зеленая, Видно, да? Вот этот вот цвет. Вот этот. Но не сильно различается. Вы же видите, не сильно различается. Почти везде зеленая А теперь я вам покажу, как сделать воду щелочную. Вот это вот стаканчик. Вот этот вот коралл. Сейчас мы сделаем так. Я налью туда воды. Налью воды. Добавлю лакмасовую жидкость. добавлю туда коралл она примерно одинаковая вот такой коралл добавлю сюда внимание смотрите теперь я размешаю его вот это вот вот она. Вот она. Вот это вот щелочной раствор. Вот это содовый раствор. Вот это раствор. Смотрите. Вот смотрите по сравнению с содой. Поэтому, когда мы хотим сделать щелочную воду, то нужно добавлять не соду. Вы можете добавлять эту соду или эту, вы добавите в воду гидрокарбонат натрия, то есть натриевая кислая соль угольной кислоты в неорганической форме. А чтобы вода стала щелочной, нужны щелочные минералы, которые есть в корале: кальций, магний, калий и натрий тоже, только в ионной форме, которая попадет в нам клетку. Но никак не гидрокарбонат натрия, он не сделает воду щелочной, сода не делает воду щелочной, вы это видите. Корали есть щелочные минералы, но это не единственный способ сделать воду щелочной. Сейчас я вам покажу. Вот в этой воде здесь нет ничего, она пустая, ни сода, ничего. Я добавлю туда одну капсулу, потом я вам расскажу, что это такое. И вы увидите, как вода становится щелочной при помощи щелочных минералов. Добавляем капсулу. Размешиваем. И вуаля! Вот вода щелочная, вот сода, а вот вода щелочная. Вот это вот сода, а вот это вот Redox Rings, вот это вот щелочная вода. Поэтому способов много есть, воду сделать щелочной. Redox Rings это антиоксидант. В конце ролика будет ссылка на фильм о Redox Rings, тоже эксперимент, посмотрите. Очень интересный эксперимент, как он действует на наш организм. В интернете, конечно, есть огромное количество утверждений, как становится что-то утверждением в интернете. Кто-то один сказал, другой услышал, передал другому и потом это начинает передаваться. Про метеорологов, знаете анекдот? Тюкчи приходят к шаману и говорят, расскажи нам, будет зима холодная или будет зима теплая? Шаман разжег костер, ходит там, колдует, в бубен бьет головой машет, сам думает себе в это время, если скажу, что будет теплая, а она будет холодная, они же меня убьют. Вот. А если скажу, что она будет холодная, а она будет теплая, ну скажу, что боги смелости милостью весь. И говорит там, поколдовал, говорит, зима будет холодная. Чукчи быстро собрались и пошли дрова заготавливать пораньше, чтобы успеть заготовить много дров. А шаман думает, что я сижу тут, гадаю. Рядом же есть метеорологическая станция, пойду, спрошу. Приходят там метеорологи, он говорит, э, ребята, не можете сказать, зима будет холодная или теплая? Один там метеоролог в окно выглянул, говорит, холодная будет. Там. А, спасибо. Выходит, а потом думает, слушай, а как ты узнал? Он говорит, а вон смотри, как, видишь, как рано чукчи пошли дрова заготавливать. Вот Примерно так расходятся слухи в интернете про соду. Да? Кто-то один сказал, есть э, люди с именем, например, э, господин Неумувакин, который рассказывает о соде. Ну, Тут важно понимать, кто такой господин Ньюмвакен. Это врач времен советского застоя, который там руководил какой-то какой лабораторией, и в этой лаборатории там было много людей, которые сделали много открытий, о которых он теперь рассказывает. Склонен верить тому, что эти открытия действительно были сделаны, потому что, во-первых, человек говорит очень грамотно, четко, понятно. А во-вторых, очень много он вещей говорит, которыми я тоже пользуюсь. И это уважаемый мной человек, я иногда слушаю его, но даже у любого уважаемого человека могут быть какие-то заблуждения. Так вот, насчет соды я считаю, что господин Неумывакин очень сильно заблуждается. Ну, вернее, преувеличивает те результаты, которые люди получали от соды. Потому что, если посмотреть в интернете, вот наверняка вы видели это видео про дальнобойщика, который вылечился от рака при помощи соды. Он там пил соду, колол его в вену. И он об этом рассказывает. Но э, если посмотреть короткое видео, то создается впечатление, что именно содой он и вылечился. Но есть длинная запись, то полное интервью его, которое, с которым э, корреспондент с ним проводил длинное интервью, там час или полтора из записи. И там явно прослеживается последовательность действий. А какая была последовательность действий? Он сначала у него выявили рак. Потом он лег в больницу, ему вырезали раковую опухоль, потом он прошел химиотерапию, потом от нее отказался и потом только начал содой лечиться. Поэтому я верю, я склонен верить тому, что сода действительно ему помогла и что она делает в конце концов в нашем организме. Сода сама по себе щелочной не является, но она вырабатывает щелочь, когда попадает в кислую среду. То есть если добавить в кислоту сейчас, то будет реакция, и будет вырабатываться щелочь. То есть, если мы, например, у нас кислотность в организме повышена, и у нас кислая среда, когда мы кушаем, вырабатывается кислота для того, чтобы переводить эту пищу. И вот в эту, когда у нас эта кислота вырабатывается больше, и мы потом добавляем содовый раствор, вот такой, лучше всего вскипятить воду развести, чтобы она растворилась, и выпиваем этот раствор, то там внутри происходит реакция, там становится щелочная среда, то есть она во взаимодействии с кислотой начинает вырабатывать щелочь, и нас начинает пучить, Отрыжка идет, вот это там вырабатывается, не сама сода щелочная. И в этом случае, если парень предложит вам выпить соды, возможно, он будет и прав. Но если у вас нет кислотности, то сода при регулярном потреблении будет разъедать вам желудок. Поэтому обманывать себя не надо. Откуда возьмется сода, гидрокармонат натрия, откуда там возьмется щелочь? Щелочные минералы они делают раствор щелочным, а они тут взяться им неоткуда. Щелочные минералы мы знаем, учили в школе. Кальций, калий, магний, натрий. Вот они могут превратить воду в щелочную. И вот она нам очень полезна. И эту воду я вам показал, как делать. Что хочу сказать. Запомните, пожалуйста, лекарство, как лекарство, сода, вполне возможно, что ее можно так использовать. Более того, у людей, у которых изжога, пожалуйста, используйте как лекарство, одноразовое, но не постоянно для здоровья. Вы же не станете... Использовать лекарства для здоровья постоянно, например, я не знаю, антибиотик. Ну давайте, вы простужаетесь часто, пейте постоянно антибиотик, чтобы не простужаться. Вы же так не делаете, вы же понимаете это неправильно. Почему же соду начинаете применять как лекарство? И те люди, которые утверждают, что соду надо пить постоянно, а есть люди, которые верят в это и делают, вот они допиваются до кровавого поноса. Если вы хотите проверить это на себе, пробуйте и делайте. Но, повторяю, лучше посмотреть результаты тех людей, которые это делали. Поэтому хочется обратиться к этому молодому парню и тем, кто выставляет популярные темы для продвижения своего канала. Если вы хотите верить в свои заблуждения, потому что их многие повторяют, то продолжайте в них верить, это же ваше заблуждение, никто у вас их, их не отберет. Но когда вы выставляете это в интернете, добавляйте чуть-чуть правды, чуть-чуть лезьте. Чтобы вы, мои дорогие зрители, увидели воочию, какая сейчас будет реакция. Вот она правильная реакция. То вам поверят и поставят лайки, и вы получите денег за это от YouTube. Это круто. Но вместе с тем, кто-то начнет пользоваться содой из ваших же любимых подписчиков, как средством для оздоровления организма и угробит свой пищевод. Вы о карме что-то слышали? Погуглите, может это откроет вам глаза? И как знать, может быть даже спасет душу. Я уверяю вас, вы в интернете не найдете ни одного человека, который бы, ну нет, там людей, которые преувеличивают очень много, но нету таких людей, которые бы пили соду на протяжении 3-5 лет, да? Куда они делись? Если они так это сода помогают, то куда подевались люди, которые пили 3 или 5 лет? Вот, постоянно я имею в виду. Поэтому не надо пить ее постоянно, как лекарство использовать. Я считаю, что можно. и Если оно помогает, то и нужно, наверное. Особенно если рак, то тогда уже все равно умрешь, что терять? Так либо умрешь, а так, может быть, и выживешь. Есть же люди, которые выжили, поэтому имеет смысл, наверное, использовать. Но не людям, которые занимаются здоровьем, пить соду для здоровья, как это советуют очень многие люди в интернете, с чем я, собственно говоря, категорически не согласен. Вот. Ну, а как вы к этому отнесетесь, смотрите сами. Поэтому, если вы хотите понять, как что работает, как говорит любимый мною президент Зеленский, по хотите понять, как работает, как люди живут, Возьмите, поживите на их зарплату или на их пенсию, тогда будете знать, чего вы им назначаете. Так и здесь, если вы хотите понять, как это работает, возьмите, попробуйте. Нельзя попить щелочную воду один день и понять, как она работает. Ее надо попить, например, месяц. На месяц стоит щелочная вода 16-20. Очень многие люди, которые заказывали, проверяли, они потом сделали для себя правильный вывод, потому что использовали свои знания, не те, которые в интернете нашли, я вам показывал, да? какие знания. И не те, которые потом приводят к тем результатам, что человек потом думает, боже мой, как я повелся на это дело. Вот. Хотите хороший результат? Заказывайте. В этом магазине вы можете найти коралл, заказать на месяц, проверить, как это работает, и после этого сделать выводы для себя. Очень многие люди, которые пришли сюда, именно поэтому сегодня пьют коралловую воду и не болеют. Я пью ее на протяжении 8 лет, и, как видите, Жив-здоров и очень рад тому, что я когда-то начал, попробовал один раз. А попробовал я один раз, на месяц заказал. С тех пор и пью. Ну и закончить хочу, как обычно. Если понравилось видео, ставьте лайк, если считаете его важным. И хотите, чтобы его еще увидел кто-то. Делитесь, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые видео, которые будут выходить, потому что здесь будет много интересного и проверенного. Я вам желаю удачи и будьте здоровы! С вами был Александр Волин.